посмотрел только что свое видео на канале тубе годом назад вот на этом месте вот также стоял grow box это вот стол книга в развертном состоянии потом здесь внизу идет вот такая вот фольга это электроплен подключается он до розетку здесь были вот такие вот там не видно тут вот такие вот четыре стойки. Тут была перекладина, здесь была перекладина. Э, здесь были... Э, э, значит, стояли две э, светодиодные мощные лампы. Вот по 4000 алюминов для освещения рассады. Э, была... Так вот, э, почему я его разобрал? А, даже не так. Тут была лампа обычная, или ч? Было 100 ватт, ну, 95 Вт, да? 100, наверное, нет. Стоял вентилятор, и все это гонял воздух, прогревал. Ну, в принципе, неплохо. Почему я пленом не пользовался? Потому что напрямую включил в розетку, тут температура была... А, я даже и не знал об этом, какая температура. Я просто включил, ну, и ночь прошла. Утром прихожу сюда... Тут, кстати, была одна пленка натянута и вторая пленка натянута. Между ними был пенопласт, чтобы они не слипались вместе. И вот я утром прихожу, открываю. Тут аж пар идет, аж пар отсюда идет. Ну, понятно, тут вот стаканчики стояли. Я их полил водой, ну, естественно, что не сухие же. Вот, аж пар идет. Я думаю, какая же там температура. И вот так вот поставил. Вот, и потом смотрю через 5 минут, а там температура плюс 45. Нормально. Вот, поэтому я от отказался. Поставил две вот эти лампы. Поставил лампочку и лича для обогрева чисто. А чтобы тепло не стояло вверху, чтобы оно внизу было. Я вот вентилятор, такой обычный вытяжной форточный вентилятор, и он гонял вот так вот и было. Что мне не понравилось. Смотрите видео, там могу ссылку дать. Потому что эти лампы, как вот включаешь лампы вот эти, ну это.. Как один комментатор говорит, выкини лампы и купи нормальные. Дело в том, что вот у меня такое ощущение, что именно от этих ламп не росла рассада. Она не росла, рассада. При всем при том. При этих лампах, при вентиляторе и плюс того, что тепло было, тут 25. Она не росла. Я совершенно случайно включил радио, а радио начало трещать. Я эти лампы выключил, треск прекратился. Я опять лампу включаю, но трещит. Я понял, что да дело тут не в радиоволнах, а в том, что об, об излучении. Что оно излучает что-то. Это излучение негативно действует на растение, оно начинает вянуть, оно не развивается никак. Ну, боксинг со стенами, просто сам по себе чувствуешь. Что-то сердце колоть начинает, вроде давление, смотришь на вены вздулись на, на руках, Голова трещит, что-то вроде как легкое головокружение. Как лампу выключаю, все нормально. Поэтому вот всем умным, которые вот там, говорят, там, да, это ерунда, лампы, у тебя просто сам э, радио, радиоприемник трещит. Дайте вы к чертовой матери. Ну, просто вредно для здоровья. Ну, хорошо не радиоприемник. Дайте мне прибор, я померю, какое излучение именно от этих ламп дурацких. Я даже могу показать, вот, вот она, вот такие вот две лампы у меня было, ну и все, и короче я ну, психанул, не психанул, но смотри, ну смотрю, ну дела-то нету, и себе хреново, ведь я тут в комнате нахожусь, я в другой комнате сплю, и меня там приемник трещит, приходится выключать, ну вообще невозможно даже слышать, шум идет, у меня есть на канале это видео. Вот, и хреново чувствую. Просто по здоровью чувствую, что хреново. Не сразу, но через полчаса начинаешь, через час чувствовать, голова болит. Болит начинает. Давление. Вот Пришлось, разобрал этот э, свой гурубокс бокса, собственно, отказался. А вот в этом году зима пришла. Ну, приходит, да. Сегодня 24 октября. думаю, нет, надо не так делать. Идея-то хорошая. Просто я слишком поторопился. Ну, потому что не думал, как. Первое. Почему 45? Оно же не должно быть так. Должно быть 20-25. Что я сделал? А я вот такой вот э, купил реле времени. И через него уже буду пускать. Вот я уже мерил. Кстати, видео есть. 15 минут работает, 15 отдыхает. И в этом режиме, вот, включение-выключение, она дает температуру всего 20-25 градусов. Отлично. Отлично для корней. Особенно для винограда там и других черенков проращивать. Вот. А так как у меня комната холодная, здесь может быть и 10, и 15. Ну ладно. Света не хватает. Вот даже на окне, вот у меня одно там окно в деревянном доме, стеклянное второе. И тут еще пленка затянул. Конечно, света не хватает. И все вот так вот туда вот тянутся, туда, даже здесь. А что об этом говорит дело? Поэтому... У нас открылся новый магазин «Светофор». И, считай, по оптовым ценам я купил вот такую беду. Вот так оно работает. Вот так вот оно работает. Отлично. И вот здесь вот, на этом стол книги, их через 30 сантиметров нужно ставить. И от растения где-то на 20-30 на 30 сантиметров. Там вторая беда. Как их соединить? Знаете, вот на этом <coughs> китайозы. Вот они, схема. Вот один светильник, вот второй светильник. Они должны быть вот так соединены. А где соединитель? А соединителя нету. Вот она. Вот. От розетки шнур. Сама лампа. Все. Вот такую пиздюльку присунули. Как ее соединить одно с другом? Вот хорошо, я куплю второй светильник. Там тоже будет такой шнур. Как их соединить? Чем? Я не знаю. Я вот пойду в магазин, спрошу. Но ну, там, конечно, бабы, ничего они мне толком не объяснят. Вот, поэтому сво... придется своей извилиной шевелить и что-то придумывать. И, в принципе, я даже думаю, не надо этой пленки. Хотя можно в один слой, там, чтобы немножко влажность была, там поддерживала. Температура будет земли и рассады 25, а здесь будет 10 меня зимой всегда 10, потому что их полы холодные. Там один пол. Да, надо, надо утеплять, да, чем? Кто мне денег даст? Я знаю, что никто не даст денег, у меня нету. Ну и все. Получается, что 25, вот, 25 будет земля, а здесь будет 10, вот, она не будет вытягиваться, а света будет хватать. Вот, а как оно там э, конкретно оплатится, ну, пожимем, увидим.